Всем привет, новости СУПЕРТЕСТА 9.17.1. Изменение баланса техники. Мы тщательно проанализировали боевую статистику и внесли ряд изменений, чтобы повысить боевые характеристики некоторых танков. Эта мера позволит им уверенно противостоять высокоуровневой технике и положительно скажется на игровом балансе. Так, танк 110, т 110 5 Уменьшена толщина бронирования командирской башенки, бронирование борта закатком уменьшено с 254 до 76 мм. Командирскую башенку Е-5 было почти невозможно пробить стандартными снарядами из за исключением небольшого измененного места. Мы изменили параметры бронирования башенки и выровняли толщину брони. Башенка все еще отлично защищена, но теперь ее можно пробить стандартными снарядами. Гриль-15 Мощность двигателя уменьшена с 900 до 85 лошадиных сил на тонну, максимальная скорость движения назад уменьшена с 20 до 15, время перезарядки орудия увеличено с 16,5 до 18, угол склонения орудия уменьшен с минус 8 до 7, скорость полета снаряда уменьшена с 1350 до 1200 метров в секунду. Были изменены мощность двигателя, скорость движения назад, а также угол склонения орудия, чтобы гриль-15 смогла лучше исполнять роль по ТСАУ за счет уменьшения значения урона в минуту гриль-15. Теперь сравнима по эффективности другой техникой своего уровня т 3485 85 м Мы изменили параметры орудия и бронепробиваемость Т-34-85М, чтобы повысить эффективность машины. После балансных правок танк превратился в менее подвижный, но более защищенный аналог т 3485 Наряды заменены. Дальность обзора увеличена на 10 метров. Разброс орудия, движение поворот ходовой уменьшен с 0.24 до 0.22 на 100 метров. Разброс орудия уменьшен с 0.42 до 0.37 на 100 метров. Время сведения уменьшено с 2.5 до 2.2 секунды. Центурион МК-1, центрионом МК-7-1. Оба центриона стали более мобильны. Также были улучшены параметры их орудий, чтобы закрепить место этих машин в рядах средних танков. Максимальная скорость движения вперед увеличена с 40 до 50 км в час. Время перезарядки орудия уменьшено с 8 до 7,5 секунд. Время перезарядки орудия 105 мм у башни Центуриона МК-9 уменьшено с 12 до 11,2 секунд. И последний ФВ 4202 Прям танк. Максимальная скорость движения вперед увеличена с 40 до 50 км в час. То есть недавно ему добавили 5 км в час, сейчас еще 10 хотят добавить. Отлично. Мы увеличили максимальную скорость FW4202, чтобы сравнять его по скорости с Вот Такие изменения грядут, ступят они в силу не ступят, это неизвестно. В самом начале статьи автор пишет: Обратите внимание, этот список изменений и обновления не является финальным. Полный список будет опубликован непосредственно перед выходом обновления. Ждем перемен. Также внесли изменения в дерево исследований. Как отмечалось ранее, мы планируем внести ряд изменений в дерево исследований, чтобы оно больше соответствовало текущей версии игры. В обновлении будет упрощен переход к исследованию последних уровней техники, в частности техник Германии, Японии, и США. Также будут исправлены некоторые проблемы, связанные с балансом. И добавлена новая техника. Можете сами перейти по ссылочке, почитать изменения. Ссылочка будет в описании. Всем спасибо, кто смотрел видео. Пишите в комментариях, с чем вы согласны, с чем не согласны. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока, до новых встреч. Подписываемся на канал, ставим лайк. И не забываем поделиться с друзьями. Пока-пока. Если у Е5 отберут башенку, это будет, конечно, печаль.